Добрый день, меня зовут мы с Валерия, мне 14 лет и я из Москвы. Я изучаю английский с детского сада, но когда я пришла в школу, то обнаружилась проблема. В школе был очень слабый английский язык. Я пыталась заниматься с репетитором, но долго это не продлилось. И когда я решила поменять школу, то поняла, что уровень английского в той школе гораздо выше, чем мой. И мне пришлось снова заниматься с репетитором. У меня были хорошие успехи. Я подтянула свой уровень. Но так сложились обстоятельства, что моей семье надо было переехать, и поэтому я прекратила занятия с репетитором. В следующие два года у меня не было английского, точнее он был, но он был настолько слабый. И поэтому, когда я в этом году перевелась в новую школу, то поняла, что уровень моих одноклассников выше, чем мой. И тут снова появляется репетитор. Я свои знания приумножила, но были моменты, которые я либо не знала, либо не могла понять. И тут моя мама нашла школу Айлас, первопроходцем была моя сестра. Я вообще как-то к интернет-курсам относилась не очень, мне казалось, что там ничего не научат, будет тяжело, и я ничего не пойму. Но видя, как занимается моя сестра, ее успехи и то, как проходят уроки, мне тоже захотелось попробовать. Я поговорила с мамой, и мы решили попробовать взять мне летний курс. Во мне были какие-то сомнения, но я решила, попытка не пытка, да и без языка оставаться 3 как-то не вариант. Мы приобрели курс. С первых же уроков я пришла в восторг. Понятное объяснение тем, контактные учителя и хорошее отношение с самой Диана. На самом деле, очень удобно то, что уроки в записи. Тебе не приходится подстраиваться ни под чей график. Ты можешь заниматься где угодно и когда угодно. Я вот, например, часто занималась на море. Я совмещала приятное с полезным. Также эти курсы удобны для родителей. Им не надо сидеть с детьми и следить, чтобы он учил все, потому что когда ребенок посмотрит видео, то он не сможет не запомнить новый материал. Уроки преподносятся в понятной и игровой форме, поэтому не запомнить просто нельзя. Особенно мне понравилось то, что в этих курсах есть тренажер-слов, где ты можешь довести до автоматизма слова, которые ты уже знаешь, и выучить новые. Что еще сказать? Я стала раскрепощенней, Лучше говорить на английском, а самое главное понимать его. Хорошо провела время, а главное используй. Самый главный критерий, который меня останавливал перед покупкой курса, это отзывы. Не всегда казалось, что их пишут какие-то специально нанятые люди, чтобы заманить нас, но не дать нужный товар или результат. Но теперь я поняла, что отзывы были правдивы, и я рада, что я могу дать теперь свой правдивый отзыв. Советую ли я эту школу? Да. Есть ли результат? Да! Посоветовала бы я эту школу друзьям? Конечно! И помните, если вы стараетесь и работаете, то результат вас долго не заставит ждать, и он будет только положительным.